вывязать вы вязать узоры и как вы их вяжете? программе дизайн КНИТ, в программе КНИТ или вообще руками? Какая разница? Сегодня на посиделках узнаем. И будем с вами вязать тигра. Приходите 8 часов, как обычно, взяли на посиделки.